Приветствуйте, Макс Еха. О, вспоминал сегодня брюк автосеналинас. Эсбукомой это какая-то. Так, ну для этого я беру наш тут вот ключик. Вот, вот так вот раз. Опа, опа, опа, опа, опа. Все, ключик. Вот готово. Сейчас мы вот так намотаем. Опа. Кочек надо будет купить. Молодцы, ну и теперь эту штуковину надо куда-то засунуть. Чтоб она доехала. С ней было все в порядке. Ну, для этого берем коробку с вот чаем ну и шо, и пенопластом. Все диски пришли. Раз. Пенопластик пригодится. Опа. Опа. Так вот сейчас мы. Раз, раз два. Вот так вот раз. И пенопластиком сюда кидаем в вот пенопласт, чтобы все доехало и не было никаких претензий, вот это вот так туда, по бокам, Что в принципе там особо и не надо, вот так уже нормально, никуда не денется, в принципе это не надо, все, и вот так вот Опа, опа, опа. И скотчем заматываем. Так вот, Вот все, готово. Готовенько. Уже футбол играет с этой посылкой. Все, тут никуда она не денется. Это Все. Я, yeah, пока-пока.